Итак, мы с вами разобрались, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, мы это разбирали, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарные, нечестивы, недрежелюбные, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предательные, наглые напыщены более сластолюбивы нежели боголюбивы все эти пункты мы разобрали с вами подробно сегодня мы говорим о том что все вот эти вот люди о которых мы разбирали это люди которые имеют только вид благочестия силы же его отрекшиеся люди которые говорят что мы верующие мы христиане но если они сребролюбивы Самолюбивы, горды, надменные, и так далее. Мы можем читать об этом. Если что-то в них есть, какое-то из этих качеств, и они говорят: любите меня таким, какой я есть. Все в порядке. Человек не хочет меняться. Это человек, который имеет только вид благочестия, силы же его, отрекшейся. Написано таковых удаляйся. Есть другой момент, когда человек узнал себя в этих качествах и он говорит я хочу чтобы господь меня исцелил давай будем молиться за меня помоги мне измениться давай что-то будем с этим делать человек признается и говорит правду господу он идет поститься чтобы господь освободил его от этого это другой момент но когда человек говорит что э, все мы несовершенны все мы грешники и тому подобное и он не хочет меняться написано таковых удаляйся ты один из них ты тоже считаешь что быть сребролюбивым наглым напыщенным и тому подобное это нормально что бог тебя таким сотворил тогда ты только имеешь вид благочестия и силы же божьей отрекся и ты будешь в аду Поэтому. Если ты не хочешь попасть в ад, но хочешь быть с Господом в небе, покайся в своих грехах, иди и впредь не греши. Да благословит вас Господь наш Иисус.